Давайте мы с вами договоримся так, если этот данный видеоролик действительно вам поможет и вы скинете этот каменный груз с ваших плечей, вы подпишитесь на мой канал Apple Expert Даны и на еще один также мой канал, мото-канал Just Rampo, по подсказке в описании, по ссылке в описании, там вообще все круто. Если мы с вами договорились, давайте продолжим. Смотрите, какая ситуация. Вы, скорее всего, искали какую-то нужную заметку, но вы забыли пароль. Чтобы узнать этот пароль, нужно что сделать? Зайти в настройки, зайти в заметочки, найти пункт пароль. Вы заходите и нажимаете сбросить пароль. Вводите просто ваш пароль от учетной записи от вашего Apple ID. Вводите новый пароль раза и подтверждаете там по Face ID или Touch ID дальше вы просто переходите в заметочку первый раз вводите пароль дальше вы будете делать это все через Face ID но потом у вас выскочит уведомление предупреждение даже несмотря на то что вы используете пароль по Face ID или Touch ID вам также важно помнить этот именно цифрный пароль который вы ввели и в дальнейшем использовать чтобы не потерять данные вот и все ничего сложного нет я думаю в пару кликов можно разобраться. В данном случае показано на iOS 15. И точно так же, в принципе, работает на предыдущих. Все через заметочки. Просто сбрасываем пароль, назначаем новый, используем через Touch ID или Face ID. Вот и все. Подписываемся на канал, прожимаем колокольчик. Оставляем ваше мнение в комментариях. Дальше больше. Скоро увидимся.